Всем привет! Это Битлук Инсайдер, но сегодня без Сереги, потому что вот моя машина, а вот машина, о которой еще никто не знает. Но она Сереги Ситера будет. Мы ее вчера пригнали ночью. Он еще не знает, но сегодня ему ее подарят. Смотри, Ситер, пока мы тебя все дружно понимаем. по поводу спонсорства Битлука мы везем тебе с другого города Жигу. Вот у нас, смотри, какая красивая. Опа! За рулем сидит стих. Тот самый. Я первый этот камикадзе, который сел за баранку этого пылесоса. В общем, вот, вот она, брат. Вот мы едем. Тормозов нет. Развала нет. 1,3 но, как бы, ну, не сверлит, но едет. Я думаю, если настроить, типа, и поменять свечи, там, ну, элементарно, то она поедет. Вообще машина по кузову огонь. Поэтому мы сейчас будем пытаться это чудо советской техники завести. Может, даже заведется, если повезет. Копеечка на оригинальном салоне. На коже. Догрева не хватает. Да ты шо. Пушка тонировано все работает ну поехали готовить ее к подарку мыть намывать бант не знаю аккумулятор сейчас поменяю еще. Мы будем вечером праздник делать Всем привет! И у нас снова Битлук фан-такси! В этот раз благодаря супермаркету Сильпо на парковке Улица Якутская, 8, Киев Сегодня у нас очень интересный состав участников Виталий Герасченко, Кирилл Каландрец, Слава Боровицкий Александр Саракеев перчинку нашему шоу добавляют Мишаня и Слава Мир команда Стандрадью Эй все хорошо, мы на 300. Миллеру передаю привет. Если бы не ты, братан, я бы в карызе рижки начал парные ездить и поехал бы так. Вот. Спасибо. Спасибо большое Тайршоп за то, что переобувают все наши резинки. Да, Тайршоп очень круто. И пацаны опытные на монтаже, блин, лишних вопросов не задают, знают, что делать. What is that? Знаете, что я делаю? Мы готовимся на Old Car Land, где будем рекламировать зимний дрифт и подкрашиваем жигу Димы Ой, да. Не буду, это... Чьи-то следы. Вообще. Вот так вот мы едем на Олд Карлен. Я сейчас еду в машине Димен Саудского. Где-то параллельно со мной Джонни поехал на топ-левел за своей джигой. Сзади меня слава на смарте. А не на его смарте. приехали осталось нам теперь выбрать место где мы хотим стоять короче вот так вот мы поставились вот такая вот картинка будет у нас две зимние жиги это жига димы Саудского. это жига джонсона рабенского сзади самолеты а здесь взлетка аэропорта Жуляны. очень круто, что тема ретродов добралась на самом деле на нашу территорию и судя по облику это Москвич 412 сделан очень круто проект еще не доделан Державый Тилтон. 435 на 50. А это... <связывая> <связывая> Будем назвать, моя моя. <связывая> это будка от зила или газона, что-то не могу понять. Но тоже, блин, собрано очень ретро-стиль нереальный. У жены спросить. Покушал. Васапер всегда. Она работает. Как ты не уехать теперь отсюда? Смарт стоит вот там. Вот это Общак? Да А сейчас? Ну-ну, май, да А подниму того Сергей, датьium! Экстракон! К Robin T. У how many? Да ты ж мир. Это мой черный. Добро пожаловать в руку, А теперь поехали Нажие. Сразу предупреждаю, с третьего Тормоза появляются. <сélок> <сélок> <сélок> <сélок> а еще Да, На подъезде подъезжай. Как вы уже поняли, мне подарили Жигу. Спасибо большое моей жене и нашим родителям за этот подарок он предназначен мне на день рождения, который будет 30 декабря, но решили подарить Жигу раньше, чтобы все-таки я успел ее подготовить и покататься спасибо большое еще раз за эту штуку также огромное спасибо Славику Смолу и Джонни, которые поспособствовали этому подарку, разыграли меня жестко, я повелся реально на эту штуку, потому что я ехал к Славику под предлогом встречи по поводу спонсорства зимнего дрифта с каким-то неизвестным новым человеком, а по итогу попал на Жигу с бантом и был в в диком шоке, ну где-то час еще реально, вот. так что теперь у меня есть жига, это стоковая копейка на 1.2 моторе, на удивление живой кузов, классическая жига, как она есть. То есть, она мягенькая ничего не скрипит, не гремит, не прыгает все четенько работает, что не может не радовать Обзор на нее, я думаю, что мы снимем, когда подготовим. Также я планирую вам рассказывать бюджет вообще подготовки. И идея заключается в том, чтобы подготовить машину максимально дешево и показать, как она работает. То есть, чтобы можно было сравнить, на какие деньги нужно себя готовить при желании принять участие в зимнем дрифте. Минимально. У нее еще нет имени, и я предпочитаю называть ее «Он». Все-таки это «Друг» который мы будем проводить вечера напролет по снежным парковкам Киева этой зимой. И у него еще нету имени, поэтому я предлагаю писать свои варианты и предложения в комментариях внизу под этим видео. Поскольку сейчас очень много времени уходит на подготовку зимнего дрифта, да и в целом на основную работу и вообще у меня не совсем хватает времени монтировать видосы и не получается выпускать их прямо вот по четвергам, как изначально я планировал. Поэтому видосы будут выходить скорее всего в разные дни, в разное время и чтобы не пропустить, кликайте колокольчик, и вам будет приходить уведомление, когда будет выходить новый выпуск или вообще появляться новые видео на канале Bitluk. Соревнования я, скорее всего, не поеду, потому что я являюсь организатором и судьей. И как бы ехать еще немножко не получится. Если вы еще не в курсе, то этой зимой Bitluk планирует 4 гонки по зимнему дрифту. Bitluk Snow Drift. Все 4 гонки планируется провести в Киеве, предположительно, на одной локации. Мы планируем вечерние ночные гонки. по поскольку температура ниже в темное время суток. соответственно, мы позаботимся об освещении площадки и трассы, в частности, для зрителей мы планируем прямую трансляцию каждой гонки. поэтому я думаю, что будет весело. больше информации о Битлук Сноудрифта вы можете найти на сайте bitluk.net/snowdrift, ссылка в описании. ну а в ближайшие выпуски вас ждет увлекательный сериал о том, как мы будем готовить моего нового друга к зимнему дрифту. поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями, все будет дрифт. А да? да, да, да. Теперь типа нельзя проехать, да. ты такой смотри. Теперь тебе говорит, вот тут флай, а мы такие все так покажем.